Всем привет! В этом видео я вам хочу немножко рассказать о компании элемент 5 В этой компании я инвестировал 101 доллар 19 октября. Также я получил здесь кольцо, блокнот, две ручки. Ну, сейчас в данном видео, если вы не будете перематывать я вставлю там две минуты, как я распаковываю свой подарок от данной компании. Чтобы здесь зарегистрироваться, переходим по ссылке. Регистрация здесь простейшая. Также хочу вам напомнить, что данную акцию продлили до конца этого месяца. То есть до 30 ноября вы можете здесь перейти в данную компанию, зарегистрироваться, пополнить здесь на 101 доллар. Выбрать здесь не диамант, как я выбрал, потому что в диаманте окупаемость полгода. А выбрать здесь мусорник нажать кнопочку купить, выбрать здесь либо же каждую неделю получать выплаты, либо же, я раз в месяц. Когда мы раз в месяц получаем, здесь немножко больше нам платят. Нажимаем здесь вот оплатить, выбираем платежную систему. У меня минимальная покупка 100 долларов. Я делал на 101 доллар. Далее, когда вы здесь совершите минимальную покупку, у вас здесь появится кнопка заказать подарок, вы переходите, заказываете себе подарок и вам придет кольцо, которое вы сейчас в данном видео посмотрите на данное кольцо. Я, честно сказать, я ходил в три ювелирных магазина, ну, там нужно было ждать, нужно было кольцо отправлять, я его еще не проверил, какой там камень, но... Камень, говорят, что там 0,5 карата, все классно. Ну, в дальнейшем видео, кому это все интересно, подпишитесь на канал. Я думаю, на следующей неделе я уже поеду с данным кольцом, э, поеду в другой город, э, потому что я живу здесь в маленьком городе, здесь мало ювелиров. Здесь, ну, ювелирки есть, но там нету у них э, специальных там аппаратов, чтобы проверить данный камень. Как они говорят, там или 5 кара там устоит, он стоит тысячу долларов. Также вчера вот прошла презентация данной компании в Милане. Здесь видео аж на 3 часа. Кому это все интересно, чтобы посмотреть это видео, здесь очень все красиво сделано, презентация очень красочная, прикольно, тут ну, вообще классно, все круто в данной компании. Я когда-то принимал от данных администраторов. В B2B Jewelry принимал участие, в B2B Jewelry работало два года. И я заходил в B2B Jewelry спустя два года. И все нормально, я свой депозит умножил в 15 раз. Вот все мои покупки. Вот я совершал покупку на 101 доллар, получается 19 -го 10 -го. Ежемесячная выплата у меня 18 долларов. Ну, если вы сделаете покупку, так как я вам говорил, у вас, Ежемесячная выплата со 100 долларов Это будет 30 долларов Плюс вы получите подарок Также вот есть здесь контактный центр Вы можете сами позвонить Ознакомиться, позадавать Любые вопросы, ну и так далее И здесь вот есть Телеграм, Ютуб канал и Инстаграм Также вот есть поддержка Где вы также можете написать Любые вопросы, которые вас Интересуют Ну в общем, друзья, смотрите видео Я получил подарок, распаковку Всем привет! Пришел мне подарок от Element 5 и сейчас я его буду распаковывать. Делал я депозит 19 октября, ноября октября 19 октября на 101 доллар и там была акция, что компания всем дарит вот такие подарки. Ого! Достаем! так что мы здесь видим элемент 5 ручка одна а ручка вторая так здесь что у нас здесь у нас вот так а что у нас это еще есть ага блокнотик интересно это блокнотик прикольно сюда записывать можно также элемент 5. И что это у нас такое? Кольцо. Раз, похоже. Это всего лишь я сделал покупку на 100 долларов. Два акция. Также сейчас элемент 5, также есть акция. И вот она, друзья. Вот оно кольцо. Стоимостью 1000 долларов, вот он. колечко, и вот такое вот красивое кольцо, как говорят это белое золото, алмаз, вот так друзья, делайте покупки и получайте вот такие подарки. На этом все, всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.